Расположим рупоры под небольшим углом друг к другу. Над ними поместим металлический лист. Перемещая приемник, можно слышать усиление и ослабление звука. Объяснение этого явления заключается в том, что две волны интерферируют.